Пресейлы на бирже Bybit. Рад всех приветствовать. Сегодня я хотел рассказать, как проходят пресейлы еще раз. Точнее подвести некие итоги на бирже Bybit. Одна из бирж, которая, я считаю, должна быть обязательно у всех зарегистрирована наравне с Binance, как самый крупной и популярной бирже. И здесь одно из самых интересных направлений, которые я здесь постоянно по мере возможности использую, это пресейлы. Сегодня я вам попробую доказать, что это действительно выгодно, особенно для тех, кто оперирует небольшими капиталами. Подобных пресейлов я, например, не встречал нигде. Настолько это выгодно может быть для небольших капиталов. Смотрите, значит, берем биржу Bobit. кстати, кто не зарегистрировался, реферальная ссылка есть под видео, обязательно регистрируются выгоднее по реферальной ссылке, там, получается, даются дополнительные бонусы, могут быть по комиссии, за регистрацию, там, за ввод денег, поэтому, ну, вот именно на криптовалютах реферальные ссылки работают очень выгодно, для всех, собственно, и для меня, и для вас, вот, а также ссылка на видео, где я рассказывал, как, в принципе, проходят преселы, на бирже байбит тоже есть можете посмотреть может быть даже лучше посмотреть его предварительно а потом вернуться к данному видео и я сделал такую небольшую табличку кстати значит где это все увидите вот в разделе торговать вы заходите здесь в этот раздел есть лаунчпэд сюда заходите и здесь есть список всех лаунчпэдов вот уже 17 проектов которые здесь прошли здесь вот если кликнуть посмотреть все можно посмотреть все проекты которые были в некоторых из них мне удалось поучаствовать и заработать там до ну, больше ста процентов вот здесь подробнее вот все проекты а самое интересное началось вот с апекса когда появилась такая раздача за в лотереи то есть когда вы не вносите какую-то сумму и пропорциональной сумме получаете а именно в лотереи то есть у вас есть вносите вы всего 100 долларов и у вас есть вероятность, что вы эти токены выиграете. То есть вы выигрываете. И насколько это выгодно, вот я специально сделал табличку и хочу с вами этим поделиться. Итак, смотрите. Вот я привел основные. Точнее, вот начиная с данного токена, это был 27 апреля, когда появилась возможность участвовать в лотерее. Что значит? Смотрите, вот берем первый токен. За победу давали 400, 400 токенов, по цене за один токен 005 доллара, получали на 20 долларов а, токенов. При этом вам нужно было внести всего 100 долларов. Вот 100 долларов вносите, получаете 20 токенов. Смотрите, 5000 участников получали выигрышные вот эти токены, участвовал 12000. Первый, пресейл, вероятность была 40% выиграть вот эти токены. А теперь смотрим максимальную цену, которая была после пресейла. Профит мог ваш составить 1100%. Профит составлял, соответственно, вот эти 1100% вы получали буквально в течение там нескольких 1-2 минут. То есть максимум 1-2 минуты, и у вас 1000% даже больше в кармане. Причем сейчас цена тоже достаточно приличная. У меня, кстати, эти токены есть. Я в этом преследу участвую, до сих пор их держу. И здесь вот цена сейчас составила но ну, прилично, она торгуется намного дороже, чем изначально там больше чем 400 там 500 почти 500 процентов сейчас то есть токен интересный и он не соскамился как бывает часто почему так происходит на бирже байбит уже происходит такой предварительный отбор здесь могут участвовать как бы не все проекты которые ну, какие-то там определенные документы заполнили каким-то требованиям Uh, удовлетворяет. Нет, здесь уже идет предварительный отбор, и на биржу сюда уже попадает uh, хороший качественный проект, так же как и на бинансе, на других таких вот крупных биржах, где проходит присел, там кукоин, Co уже попадают отборные проекты. Поэтому здесь вероятность попасть на скам она минимальная Это за лотерею. Смотрите, как, сколько можно было заработать, uh, вложив 100 долларов, вы могли заработать uh, так uh, 2000 долларов. То есть на 20 долларов вам дали, и вы могли с 20 долларов получить 2000 долларов. Вы вносите 100 долларов, но вам дают всего лишь на 20 долларов. То есть, ну естественно берут с вас, там 80 долларов возвращают, а 20 у вас вот уходит на покупку токенов. То есть вы вносите чуть больше, чем получаете реальные токены. Это нормальная практика. А вот если вы хотите получить просто внеся некую сумму, она вносится в, в нативных токенах бит, он называется у этой биржи, то вы должны были внести, вот чтобы получить приблизительно на 20 долларов токенов, принцип отбора такой, что вы должны были внести вот, почти 8000 битов, это ну, по текущему курсу 4000 долларов вам нужно. Вот и сравните, что выгоднее. Либо внести 4000 долларов, получить на 20 долларов токенов, либо нужно поучаствовать в лотереи. Да, вероятность 40%. То есть вот смотрите, какая интересная вот подписка это вот смотрите вносите биты а раздача в долларах это соответственно лотереи, в которой ну вы можете не выиграть но если выиграли вам очень повезло и вероятность а, хорошенько подзаработать у вас отличная а, то есть вносить и а, участвовать в подписке выгодно если у вас там больше там, там 5000 скажем долларов тогда выгоднее то есть вы вносите там определенную сумму там на ней на 5 дней 10 тысяч долларов внесли получили на 100 долларов токенов потом соответственно свои тысячи процентов забираете и деньги у вас опять собственно свободно вы можете там стейкинг положить в любые другие проекты но самое главное вот они должны быть у вас свободный на момент вот подписки вы должны их вывести там из всех проектов и они должны быть у вас с кэшем теперь давайте посмотрим следующие проекты следующий проект был 5 мая вот я его сейчас выделяю. и здесь тоже давали на 20 долларов по лотерее, но вероятность выигрыша уже все пронюхали была уже не 40 а 18 процентов и профит составил тоже немало 980 это максимальная цена а сейчас он тоже торгуется собственно а, а вот этот проект кстати сейчас торгуется получается в минусе а если бы вы забиты подписывались то вам чтобы получить такую же такое же количество токенов нужно было внести ну, в долларах, я сразу говорю, порядка 2000 долларов. А здесь всего лишь 100 долларов за лотерею. Следующий проект будет 21 июня. Я в нем тоже поучаствовал и очень удачно. Да, по-моему, вот в этом проекте я как раз участвовал. И смотрите, здесь уже давали не на 20, на 12 долларов. Ограничивают нас. Вероятность была еще меньше 16%, но мне повезло. И здесь профит составил 1500. Я, конечно, взял меньше, не всегда по максимуму, но <соц>, получился отличный результат. Я, помню, с 12 долларов заработал там около сотни долларов. То есть отличный результат. Чтобы поучаствовать вот, в подписке за биты, за токены проекта байбит, нужно было около трех с небольшим тысяч долларов. Ну, смотрите, насколько вот в лотерее выгодно. Смотрим следующие проекты. Давайте стали еще меньше на 12 долларов. И вероятность еще уменьшилась, 13 процентов но при этом подписка за биты здесь все равно нужно было немаленькую сумму две с половиной тысячи долларов иметь следующий проект 19 июля здесь смотрите получается у нас всего лишь уже на 9 долларов дают еще скромнее и вероятность 10 процентов то есть каждый десятый выигрывал Тут практически сумма не меняется, тоже около трех тысяч долларов. Следующий проект был, который принес самый низкий процент, вот 310% всего, ну тоже немало. И здесь ну давали побольше, на 10, почти на 11 долларов. И сейчас проект, который будет вот в ближайшее время, обязательно посмотрите, как проходит пресейл, чтобы вам э, лишних денег не вносить. И здесь дадут на 9 долларов снова немного, но я думаю, что вот как раз вероятность будет 10%, но игра стоит свечи. если у вас там небольшие суммы, вы оперируете и сюда там 100, 200, 300 долларов, у вас есть такие, которые можете при поучаствовать, то ну надо, надо пробовать, почему, если вот каждый проект выстреливает там до 1000% и вероятности этого, ну, почти, еще ни одного не было проекта, когда он моментально как бы открылся и токены стоили бы дешевле, нет, каждый проект выстреливает по крайней мере в первые минуты ну я закрываю э, стараюсь закрыть все ну, практически сразу на первой на второй минуте э, как я это делаю я тоже э, вып выпускал видео как я э, прям как проходит этот присел, то есть э, смотрите здесь вот э, соответственно есть раздел торговать вот спотовая торговля и здесь вот э, вот у меня они кстати эти проекты в избранные э, занесены э, которые были вот здесь появляется, здесь появляется новый токен за несколько там, часов до старта э, продаж. И вы можете заранее выставить уже лимитку по, по цене, по которой вы хотите э, закрыть э, данную э, покупку. То есть вам дали токены. Здесь они на бирже Bybit появляются в определенное время. Вы готовите к этому времени готовите свой компьютер, готовите лимитки. Как только старт э, пошел проекта, все, вы сразу можете, уже у вас готова лимитка, вы выкидываете на рынок и все и закрываете свой профит. Все очень достаточно просто, поэтому вот через неделю 5 сентября приглашаю всех вместе со мной поучаствовать в преселе. И возможно кому-то повезет лотерея, может быть кто-то там на 5-10 тысяч долларов возьмет, гарантированно получит свои токены и тоже на них поднимет некий капитал. Все, не пропускайте такую возможность. Всем до встречи.